Всем привет! Сегодня мы играем в игру Ghost Watchers с новыми модификаторами Буду играть впервые Точнее я уже играл, но получилось, что не доиграл Сегодня посмотрим, как все это будет Начинаем игру В принципе, поехали Так, мы берем по классике, наверное, вот так. Вот так. Что-то за звук такой, как будто что-то... Кипит. Сделать фотографию призрака. Сделать фото рисунка, Снять видео. Открыть экраны в доме. Вот когда открыть экраны в доме, это, скорее всего, утопленница. У меня есть, в принципе... Вечный фонарик. Без фонарик меня вечно убивали. А, пытаемся найти. А, пятна крови видим. Это первая улика. Угу. Вот здесь что ли? Смотрим, сколько у нас частиц будет. А 10 свет включить? Ладно, не знаю. 100, 500, uh, mp 4, 4, 5, 1, 3. 3. Температура у нас минус... Минус 5, плюс 5, наверное, да, будет? Ага, ну в этом коридоре, в принципе. Uh, можно пойти взять следующий. Так, дальше мы берем вот эти штуки всякие, потому что они долго будут. Угу. А я рацию взял. А телевизор... Стоп. Здесь раньше не было телевизора, они карту поменяли. Так, что мы имеем? Термометр минус 5, плюс 5. А, датчики МП 3 Это Тьмао следы пятна крови точная тьма а, счетчик частиц у нас сто пятьсот сто пятьсот так что мы еще можем положить рацию сфотографировать призрака ну да там сфоткать нужно нам этот все краны в доме открыть в принципе можно а, так гост не и толк Гост, can you talk? Can you talk, Гост? Гост, can you talk? Гост, can you talk? Гост, can you talk? Гост, give us a sign. Гост, give us a sign. У меня точно вообще а, стоит кнопка в целом, чат Гост, give us a sign. Гост, can you Гост, can you talk? Так, ладно, а что мы еще можем там взять? Мы можем пока пойти открыть все краны в доме. Все краны в доме пойдем откроем тогда. Так, кран у нас на кухне по-любому. Здесь же кранов нету. Так, ну и на втором этаже у нас остальные краны. Так, главное мне не заплутиться, там и МПшка пищит. Так, раз, два. Это тоже надо открывать? Я его раньше никогда не открывал. Так, он, кажется, рисует в блокноте. Так, ну здесь ничего нету. Сейчас спускаемся вниз, получается. Это что? А, нет, еще здесь. Так просто. Напугался, напугался, напугался Страшно, страшно было А что так резко и быстро? Ну ладно, мне как раз нужно было спуститься на первый этаж Там призрак тебе, спасибо, что помог Так, плач Рисунок Рисунок да, ага. череп он нужен вообще. Так, ничего же не происходит с куклой? Гост give us Так, ну ладно, пока ничего не происходит. Блин, мне, конечно, надо уже второй раз. Так, в принципе, мне уже камера не нужна. Я же все сфотк... А, нужно только призрака сфоткать еще. Попробовать хотя бы. М -м да, сфотографировать призрака, мне осталось. И... Сейчас мы посмотрим, кто это у нас. В блокноте какие-то каракули. А, ну. Это тьма. А, радиоприемник плач. А все остальное мы не знаем. Так. Эктоплазма реагирует на фиолетовый. Это ладно. Защищает крест. Возьмем крест в руку. Где он? Просто, чтобы было... Нам пока не надо, чтобы злило его. И будем пробовать определить. Гост Гивасаин. Гост Гивасаин. Но возраст мы не знаем. Эктоплазму попробовать поискать Кстати Ну нам это не надо фотографировать Что-то здесь Какая-то Ловец снов Он мне нужен? Ой, на улицу вышел Так, наверное, мне потом пригодится. Череп. Госгивы сасайн. Ну ничего же не происходит с куклой, да? Так, я защищен. Ты мне ничего не сделаешь. Он здесь. Ты мне ничего не сделаешь. Но он не реагирует. Попробуем? Типа напишем, что не реагирует. Не взаимодействует, не взаимодействует. Молодой встревоженный. Пробуем? Отлично. Отличненько. Теперь... Поимка. Кинуть серебряную бомбу и включить 5 источников света. А, можно поставить... Нет, ладно. Хотя нет, надо поставить. Нет. Нет, да, надо поставить. Стой, а оно, оно есть потом? А, подождите, он потом есть. Нет, тогда не надо, тогда сначала... Какая там серебряная... Серебряная бомба? Или соль? святая соль? Соль. Огненная соль. Серебряная бомба. А на что я кидать? Я не помню. На левую кнопку? Короче, мы одну кинем. Да. И купим. Это просто проверка, потому что... Я бы потом определенный момент бы заступил бы и все а ладно призрака мы материализовали а их может не по порядку выполнять задание ну типа вот ты меня напугал где ты где ты Это что было блять на таблетки выпить сейчас уже страшно становится а таблетки у меня есть как они вообще выглядят так их наверно покупать надо да а, таблетки Зажигалка, фонарик, радиоприемник, счетчик. 200! 200! Это очень много. Ну ладно. Это охренеть как много. Так, ладно, поймите, кто плазму искать. Я не знаю, я какие-то вещи перенес. Еще что-то горит. А, зеркало. Не, зеркало нам не надо. А где подвал? А, она ну и без этого ее видно Ладно, туда можно взять, получается В смысле Там что, свет сработал? На улице мне свет стоит Его на улице сработал, да? Где я? Он сработал? Так, мы кидаем бомбу это тьма бля он реально на улице сработал включить 5 источников света так в принципе можно вот эту штуку брать собирать включить 5 источников света так у меня есть крест О, он бегает а фотка есть Раз Два Три Ой Три, три Четыре Где ты тимушник так дальше что у нас испепеляющий свет блин не бы из ну, ладно я его сфоткую, наверное потом еще там короче Дядя, не надо. Мне надо, чтобы она... Отлично. Мы хорошо идем. Спеляющий свет пока мы вынесем на улицу. Он нам еще пригодится. Блин, плохо, что он на улице сработал. Это вообще не входило в мои планы. Благовоние. А. Просто взять благовоние. Так, а вот это мне куда? Ага, отлично. Так, вторая была хрень наверху. А, то это моргает. Вторая хрень была наверху. В принципе, у меня защита есть. А -а -а Благовоние и ритуал пентаграммы. Блин, пентаграммы ни разу не, про не проходил. Мы не боимся Так, благовоние и ритуал кинтограммы Но перед этим нам нужно найти еще А, подождите, что найти-то? Надо эту скинуть у меня так сердце колодится это просто жесть, жесть нет нет не надо не трогай меня пожалуйста о почему все трясется у меня очень мало мозгов ну, в смысле не у меня а у прежде чем его поймать нам нужно Стоп, я, я где зашел? <свы> Он меня два раза ударил. Да где это? Хренота. Вы видите ее? Вон она. Ага. Думаешь, я не подготовился к тебе? У меня все под контролем. У меня мозгов нету. А, надо есть. Все, отлично. Эту штуку мы получили. Я думаю, надо купить все-таки. Пусть я ей потратил уже многое. Но это надо. Так, ритуал пентаграммы А что еще защищает? Книга какая-то. Защищает еще крест. Я возьму еще крест. Крест еще на два, на два раза. Как и пользоваться? А, наверное, книгу надо взять, да? Да, наверное, там книга есть с ритуалами. Я предполагаю, что да. А, все, я... Вс... Я идиот, ладно. Я вспомнил. Надо же этот воткнуть. Клинок, кинжал. Не, подождите, я хочу, хочу попробовать почитать. Uh, этот. Раза, возраст, инструменты. <музыка> Ритуальный кинжал. призрака <музыка> зацелится. Ладно, это понятно. Для ритуала пентаграммы. А пентаграмма где? Детектор, череп, ритуальная роза, ритуальная маска, ловец снов, детская игрушка, магический порошок, кинжал, система, ловушка. Это понятно. Испепеляющий свет. А про этого ничего не написано. Или я пропустил? Ладно, э, я что предлагаю? Нет, стоп. А, в принципе, благовонию можно скинуть пока что. Я же только две штуки нашел. А где фотик? Я фотик скинул где-то, да? мы проверим там короче через камеру есть такое свечение да они светятся то есть нам нужно еще найти сколько а сколько предметов раз два три четыре пять мы только два нашли все сейчас быстренько первый этаж осматриваем вокруг ой нам это не надо Зеркало нам не надо, наверное. Да что за звуки происходит там? конечно камеру придется скидывать надо запомнить где камера ой нет сюда нам не надо а ну что я туда и кинжал сразу скину так у меня еще осталось на один раз О. ну подбери камеру Маска, блять, Так, нет, нет, нет, нет, лишь пока нельзя. Свои шуточки играть. Ты же не побежишь за мной? Я в фургоне я в безопасности. точно надо брать мне кажется вот это как раз таки ничего не надо сколько я там нашел часы Четыре. еще одна одна шмотка еще так здесь я был здесь я был Ну нет, нет, нет, пожалуйста, нет. Да, немножко еще пожить. Так, и что у меня получается на нуле, вот эта штука? Так... Какие у нас там есть тучки эти? Череп? Есть. Тут розы нету. Маска есть. Ловец снов есть. Часы есть. А, все, все. туда все есть. Так, ритуал у нас готов. Мне нужно... Что защищает еще меня от призрака? Нига. бомба золотая бомба а, благовоние еще есть и там уже лежит все стой подождите а еще сфоткать а подожди автоаппарат автоаппарат вот лежит сейчас короче все унесу туда сейчас за фотик мы сбегаю Может, сейчас так получится его быстренько сводкать где -нибудь. Может, повезет. Так, маска. Ловец снов. А -а -а -а. Это и моя тень. Череп. Череп. Зеркало И игрушка, а где игрушка? И игрушка? Что надо делать? А что надо было делать? Ладно, короче, это очень сложно. Надо посмотреть, как правильно. Спасибо, что посмотрели эту неудачную катку. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду очень рад.